АвтоВАЗ начал выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, оборудованных кондиционером и подогревом передних сидений. При том, как отмечает пресс-служба завода, климатика всегда была крайне востребованной опцией. Так, в прежние времена на версии, оснащенной кондиционером, приходилось более 60% от общего объема продаж модели Legend и более 80% у поколения Travel. При этом цену новой старой опции Lada обещает раскрыть позже. Сами же Нивы, что старое, что новое, по-прежнему лишены антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности, поэтому на Трэвел вынужденно ставят четырехспицевый руль старого образца, которым давным-давно оснащалась Приора. В августе этого года Автоваз принял принципиальное решение перенести производство семейства Лада Веста из Ижевска на основную сборочную площадку. И вот, как сообщает пресс-служба автогиганта, в Тольятти сварили первые кузова модели. Старт серийного производства намечен на первое полугодие 2023 года. Отдельно уточняется, что процесс переноса идет четко по ранее намеченному графику. То есть будущей весной рестайлинговые «Весты» начнут отгружать дилерам. Напомним, что флагманское семейство будут переносить не на третью линию главного конвейера, как мы предполагали ранее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 Годовой тираж семейства Веста никогда не превышал 130 тысяч, а полмиллиона рестайлинговых машин, на которые рассчитывает «АвтоВАЗ» — это на секундочку более четверти, если не треть, до кризисного рынка России. В Ижевске останутся штамповка стали, формовка пластика и некоторые другие производства. Не станут разбирать сварочный комплекс и конвейерную линию. Хотя сварочные кондукторы и некоторое специализированное оборудование пришлось перенести и новость короткой строкой. Как уверяет паблик Автоград Ньюс из соцсети ВК, в Тольятти собрали партию Грант без усилителей руля. Официальный АвтоВАЗ эту информацию не комментирует, поэтому неясно, попадут ли такие машины в продажу. Предположим, что автомобили намеренно заказало какое-либо ведомство.